Здравствуйте, дорогие друзья! Программа «Обратный отчет» начинается. Сегодня мы отправляемся в гости к человеку-ледоколу Марку Анатольевичу Соркину. Поговорим о мировой политике, глобальной геополитике. В общем, о том, что происходит в мире. Одна из таких реперных точек, это, конечно, Нагорный Карабах. Вокруг него сейчас ломаются копья. Умирают люди уже, причем не только военные, но и мирные люди гибнут на этой войне. Война это кровоточащая и началась она тогда, когда к власти пришел, ну, спустя короткое время, человек, которому вчера красивый такой золотой буквально памятник в Германии открыли, Михаил Сергеевич Горбачев. Ну, бог ему, судья, конечно, хотя э, хотелось бы видеть его на скамье подсудимых еще при жизни. Марк Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Ну, вот глядя на весь этот бедлам и шабаш, э, что думаете, как вам видится это все? Нас все-таки подводят к новому витку, э, который может привести к войне реальной, а не такой вот информационной? Или э, нас просто душат, давят и варят как ту лягушку в надежде, что мы как в девяносто первом году снова встанем на колени и начнем посыпать головы пеплом, каяться и отдавать теперь уже не союзной республике, а целые области и губернии? Да нет, Сергей. Дело в том, что есть существенная разница между 91 первым годом и 2020 двадцатым руководство России, оно записано во враги Запада. Если Михаил Сергеевич, там, так сказать, э -э скотина плешивая, э всем хотел понравиться, и все ему рукоплескали, то здесь ситуация несколько иная. Э -э национальная буржуазия, как говорится, сцепилась не на жизнь, а на спирт э -э с буржуазией космополитической. И поэтому а в этой войне ни пленных, ни перемирий не бывает. Но, собственно говоря, что касается большой войны, хотя буржуазия всегда привыкла выходить из своих кризисов, а то, что сейчас глобальный кризис капитализма присутствует на планете, никто уже, как говорится, и не скрывает. А буржуазия всегда привыкла выходить из этих кризисов с помощью войны. Тем не менее, глобальная война невозможна из-за наличия систем, которые даже без человека могут ударить соответствующими боеголовками по вероятному противнику. Тот же самый периметр-2, мертвая рука, как называют его американцы. Собственно говоря, там человек не нужен. Там определенные геофизические показатели и... Все. А вот э, система, как говорится, локальных войн, это да. Э, будем говорить так. Э, собственно, впервые на территории, э, бывшей территории Советского Союза провалилась цветная революция в Беларуси. Это поражение. А вот давайте попробуем рассмотреть проблему армяно-азербайджанского конфликта с несколько неожиданного ракурса. Давайте сопоставим несколько фактов. Гигантское второе по величине в мире американское посольство в Ереване. Цветная революция в Армении, которая два года назад привела к власти Пашинян. Заявление американцев о том, что они уходят из Инжерлика. Тем не менее, это же понятно, что системы слежения э, из американского посольства вряд ли они намного слабее, чем э, системы слежения в этой базе на Инжерлике. Извините меня, э, если мне память изняет 90 тысяч гектар, да? Участочек. Ничего там. Поэтому здесь наверняка заменили эту базу. Ведь если мы учтем, как говорится, то, что существует так называемый, как я его называю, фактор Гюлена, и, собственно говоря, Эрдоган, в общем-то, не очень так сказать, с Америкой после этого в дружбе. Я уже не говорю о Европе, где им пытались не дать делать предвыборную кампанию, и Потом э, туркоговорящее население Германии, так сказать, Меркель пальчиком погрозила и сказала, ты бабушка, не балуйся. Это с одной стороны. С другой стороны, э, будем говорить, Россия, которая крайне недовольна, будем говорить, появлением э, вот этой системы, э, как говорится, американо-поклонства в Америке, в, в Армении. А что если, как говорится, эта вот э, система, которая произошла, вот эта вот войнушечка, это попытка, так сказать, показать Пашиняну, где его место по жизни. Меня все время не оставляет эта мысль. А будем говорить, вот мы с вами говорили о казанском формате когда, значит, было принято определенное решение, что Армения возвращается в свои официально признанные границы, освобождает эти семь районов вокруг Нагорного Карабаха, а проблема Нагорного Карабаха пока отставляется в сторону до момента, пока, как говорится, она не самоопределится и пока не получит признание. А вы обратили внимание, что Армения, несмотря на свои горячие выражения любви к республике Арцах, так ее и не признал, Как самостоятельно это государство. Вот. Но два года события шли ни шалко, ни валко. Более того, мы как не рассматриваем ситуацию, война то война-то идет на территории Азербайджана, не на территории Армении а на территории Азербайджана. Значит, в свое время, в 87 году, когда все эти события начинали раскручиваться, вот я всегда был сторонником меньшего зла. Надо было, как говорится, вот эти тенденции нациалистические просто задавить. Силой задавить. Обойтись малой крови. И, возможно, не было бы сегодня этих происшествий. Но вы поймите правильно. Нагорный Карабах – это родина, историческая родина армян. С этим не поспоришь, так оно и есть. Вот. Именно оттуда они стали распространяться за отроги Большого Кавказа в сторону, например, там Карса, Эрдогана, там Дербекира. И так далее и тому подобное. Вот то самое знаменитое царство Тиграна Второго. Союзника сначала Митридата, потом Римской империи и так далее и тому подобное. Вот. Но это было и это прошло. Сегодня вот такая вот ситуация. Вы знаете, я вот иной раз вспоминаю. Значит, 20-е, вот 100 события 100-летней давности когда Дашнакская Армения э, кинулась э, со всех ног, ура, ура, воевать с Турцией. Была молниеносно разбита, и в результате Андреанопольского мира у нее остался э, только Ереван его окрестности. И пришлось, как говорится, России вмешиваться в это дело, когда три э, республики, которые входили в Закавказскую Федерацию, значит, Армения, Грузия, Азербайджан, Подписали Карский мирный договор, по которому определенные территории Армении были возвращены. А да. Ну, так я думаю, надо эти вещи помнить и ценить. Но, к сожалению, националистический угар ударил а, вот этой, а, будем говорить, шайке-лейке Пашиняна в голову. И они решили, что раз у них Америка в друзьях, они кум королю и сват министру, вообще что угодно могут делать. Вот, по-моему, на мой взгляд, может быть, это и это мое мнение. Россия совместно с Турцией и решили показать Пашимяну, а что ты стоишь на земле нашей грешности. Марк Анатольевич, ну вот мы смотрим за реакцией наших западных партнеров, США, Франция, у французов свои терки с турками, и за Грецию, и за себя, и за Средиземное море, и за э, Север Африки, там где э, вот... Ливия. Фра Ливия. Да и в Ливане кое-что там происходит. Ну, Вы Ливан, помните, это, да? Африка, это... Ну, да, я имею в виду, что просто в Ливане тоже параллели можно привести. Там протестующие с турецкими флагами прилет туда... Эммануэля Макрона, возмущение, и вот сейчас э, все-таки Российская Федерация заняла такую не шашкой на голову решительную позицию, эти козлы, эти хорошие пацаны, вот эти, этих мы будем ругать, а вместе с этими, и как вот Суворов там через Альпы, впереди всех мы будем защищать наших Партнеров, друзей, давайте мы где-нибудь там что-нибудь повоюем. Нет, не надо. Мы совершенно спокойно сидим и где-то, может, у китайцев чему-то научились. Или у тех же американцев, которые чужими руками всю жизнь загребали жар. Вот сегодня Россия э, получает обливки и обвинения от азербайджанцев. И от армян одинаково, соцсети заполнены скриншотами проклятий и ненависти Азербайджана армянских вот этих вот ребят и девчат, которые ругают Путина за то, что Путин слишком помогает их конкурентам. Или Путин не помогает и не вводит войска в Арцах, и это пишут ребята из Еревана, возмущенные. А почему Нагорный Карабах Путин оружием и русскими солдатами не защищает? Я, собственно говоря, не понял. А почему Россия должна защищать от кого-то там У меня был, если вы позволите, один эпизод, вам расскажу из моей личной жизни. В 1988 году отдыхал я в Кисловодске. И вы знаете, парадоксальная ситуация, почему-то бакинцы, жители Баку, очень любили все отдыхать в Кисловодске. И вот э, в том пансионате, где я жил, вот столик на троих. У меня с одной стороны сидел бакинский армянин, с другой стороны бакинская азербайджанец. А я думаю, если бы я там не сидел, не то, что грубо, в лодке-то вцепились. Я у них спросил, ребята, а что вы делаете? Ну вот объясните мне, вот я простой, как говорится, инженер советский. Я приехал из российской глубинки. Я никак не мог понять, что происходит у вас. Мы живем в одной стране. У вас одинаковые паспорта. Вы можете, как говорится, по всей стране ездить. Никто вас не спросит, какой вы национальность. В карманах у вас, у всех одинаковые деньги. Вот мы сидим с вами, как говорится, в санатории, отдыхаем, который находится на территории Советского Союза. Вы вместе гуляете там по Теренкуру, поднимаетесь с малого кольца на большое на фуникулере, это самое пьете молодое вино в этом самом там, в ресторанчике в парке культуры. Вы говорю, чего вы хотите? Ты не понимаешь, Карабах наш, это наша родина. Я говорю, что? А что? Вас кто-то гонит куда-то. Вам не дают там шить. В чем проблема? А почему он находится не в Армении, а в Азербайджане? Я говорю, только и Армения, и Азербайджан в Советском Союзе находятся. Какая разница? Ты не понимаешь. А второй Азербайджан да, армяне всегда были против советской власти. Да, армяне всегда были враги Советского Союза. Они всю жизнь вели дело на раскол. Я говорю, подожди. Ну, как они могли вести дело на раскол, когда, как говорится, когда-то давно их территории, Советский Союз, то есть Советская Россия, им вернула. Не все, конечно, не по силам был. Но это самое... вернулось. И сколько лет, извините меня... Армения жила спокойно. Более того, начиная с 1945 года был резкий приток армянской эмиграции, собственно говоря, на территорию Армении. И всем находилось место, и всем находилась работа, и все хорошо жили. В чем проблема? А они не отвечали. Для них мои вопросы были дикостью. Почему? Потому что настолько был националистический угар. Ну, вот, казалось бы, вот простому человеку, ну, там, один там тот, другой тот, им-то что? Какая разница для них, в какой союзной республике находится Нагорный Карабах? Какая разница? Если, извините меня, они спокойно могут ездить, куда хотят, где хотят селиться, в конечном итоге. Нет, вот отдай и все. Понимаете, есть такая болезнь у малых народов гипертрофированное самолюбие. Им кажется, что все их обижают, что все им не додают, и что все им по жизни обязаны. Давайте мы, как говорится, с вами вспомним несчастную, как говорится, несчастную ситуацию в жизни армянского народа 1916 год. Убийство, геноцид армян. Я понимаю, это несчастье, но простите меня, почему вы не сопротивлялись массово? Почему только маленькие очаги сопротивления были? Почему вы не сопротивлялись? Почему вы предали своего генерала Андроника? Почему не пошли за ним, когда он призвался на борьбу с Турцией? Марк Анатольевич, ну я так понимаю, что э, вот э, этот еще комплекс каждый с, э, сам по себе, себе на уме и э, как-нибудь мимо меня пройдет. Э, вы про маленьких армян говорите, а большая Франция, почему никто не поднялся и не пошел э, с Гитлером воевать, почему легко пустили. Вот французы просто э, как и армяне думали и французам больше повезло немцы оказались в их отношении не такими, как османы, не такими, как те курди, которых они отправили убивать, вырезать армян. А вот сейчас ситуация другая совершенно. И в 1915 году была другая ситуация. То есть там межцивилизационные вот эти трения были такими же, как вот между фашистской Германией и Советским Союзом, когда немцы шли уничтожать славян, Вообще, как этнос, который не должен был почти никак существовать. Вот э, французам повезло, армянам в 15-м не повезло. Ну и нам не повезло в 41-м. Но у нас как-то э, в том числе и армяне, и азербайджанцы, и грузины, и русские, и малоросы с белорусами поднялись и пошли за своими генералами. Видите в чем дело, Сергей? Тут э, очень интересная тема, видите, по сути дела... Когда мы говорим о начале Великой Отечественной войны, мы имеем одну очень, будем говорить на первый взгляд, необъяснимую вещь. Немцы отпускали из плена советских солдат украинской и белорусской национальности. Именно так. Вспомним мы с вами, как говорится, начало партизанской войны в Белоруссии. Когда она началась? Она ведь началась в октябре-ноябре, когда белорусы собрали урожай, а немцы стали его отнимать. А если стали? Возьмем опять же, вернемся к Франции. А кто реально сражался против фашистов во Франции? Кто реально сражался против фашистов в Италии? В Болгарии, в Венгрии, в Румынии – кто? Коммунисты. Только коммунисты. Все остальные приспособились. А почему? Ведь э -э, Гитлер ушел воевать не против славян. Это попутная задача. У него уже были под ним славяне. Была э, Польша, понимаете Была Югославия. Болгария вообще ходила у союзников. Он не против славян совоевать, он против коммунистов шел воевать. Вот что самое главное. Вот коммунистов-то он истреблял. В первую очередь. Вот в чем проблема. Марк а можно сразу под вопрос параллельный? Вот Соединенные Штаты Америки, свободная, демократическая страна, прошедшая, правда, через макартизм и все остальное. И вот новость буквально последних дней, запрет на иммиграцию в США представителей, членов коммунистического движения из любых стран мира. Чего они сейчас-то, коммунистов, так боятся? Они ведь Советский Союз развалили, Компартии извратили. Посмотрите он на Зюганова, этого халеного дядьку. Ну, какие сегодняшние коммунисты в России, это большевики? Ну, никакие. Тем не менее, США э, про всяк выпадок, как говорят украинцы, чтоб не было, не дай бог они вот все-таки вносят это четкое вот постановление. Коммунистов в США не впускать. Антифа можно, БЛМ можно, педерасты можно, а коммунистов нельзя. Вы знаете что, я попробую вам ответить в несколько неожиданном ключе. У Константина Симонова есть святого Нет. Это про товарища Такуда, одного из руководителей Коммунистической партии Японии. Он отбыл 15 лет в тюрьме. Там, вы понимаете, как? Значит, вот больше пяти лет по тогдашнему законодательству в Японии давать было нельзя. Ну, а после пяти лет его приводят в тюремную контору, и он должен подписаться, что он проклинает публично свои прежние взгляды, что он признал божественность Микада, и надо поставить, да или нет. Если ты ставишь нет, на следующие пять лет уже без суда. И вот так товарищ Такуда отбыл 15 лет. Его выпустили из тюрьмы, вытащили из тюрьмы, когда Япония потерпела поражение. И вот так пишет Симонов. Наверное, его убили. Это самое... Японские, будем говорить, антикоммунисты. Да, и вот там звучит так. Наверное, в минуты покушения он тот же самый был пиджак одет. В врагам бросался так же нет и нет, как все последние 15 лет, от заключения до освобождения. И смерть пошла вокруг него кружить не просто приходи безумца злого, а чтобы убить с ним вместе это слово. Как будто можно коммунизм убить. Вот и не столкнулись сейчас. Нельзя убить коммунизм. Можно убить коммуниста, коммунизм убить нельзя. И это прекрасно понимает во всем мире. Разговоры о том, что коммунистический идол повержен, туда-сюда, влево-вправо. Понимаете ли, забывают только одно, что начиная с 1953 года в СССР происходили те преобразования, которые, будем говорить, свернули социализм назад в государственный капитализм. Считают это социализм, а это был государственный капитализм И, собственно говоря, произошел естественный процесс. Когда социализм возвращает назад капитализм, но рано или поздно туда возвращается. Он и вернулся. Но это не означает поражение коммунистической идеологии. Марк Анатольевич, вот интересный нашего с вами собеседника Александра Роджерса материал вышел про чекахских мальчиков, выпускников вот этих университетов американских, западных, вот этой Лиги Плюща. Ребята деградировали до состояния, когда не могут они из своей молодой среды, 30-50-летних, выдвинуть даже в политику кого-нибудь серьезного. То есть распилы, откаты, воровство, коррупция – это то, в чем сегодняшний капиталистический Запад погряз. Поэтому вынуждены стариков, дерутся э, ребята под 80 лет за пост президента США. Просто молодых, нету достойных, сильных и серьезных у них. И вот в этой ситуации, э, читал вчера статью, на полиджостике, по-моему, это Марат Башаров, пишет Баширов по поводу того, что 2021 год нам грозит очень серьезными экономическими потрясениями всему нашему человечеству. И вот э, он не договаривает, но вполне возможно, он просто не успел или не захотел сделать вывод, что вот та общественно-экономическая формация, которая э, сегодня в и бьется и корчится, она должна будет Уйти и уступить место другой. Но вот сколько десятилетий подряд убивали вот ту самую коммунистическую идеологию, я сейчас не берусь с вами соглашаться или спорить, я все-таки как ведущий могу себе позволить немножечко вот так вот дурака включить. А может так получиться, что э, коммунистическая идеология, как те э, травиночки тонкие, да, через вот эту вот глыбу асфальта, возьмут и все-таки пробьются. И мы в 22-23 веке, через какие-то потрясения, у, у веки, господи, год, году, увидим то, что будет происходить э, что-то другое совершенно. И новая формация появится. А если появится, то какой она может быть? И ведь э, старый тот коммунизм, который был, его же запинали, затоптали. Э, и многие абсолютно искренне уверены, что э, коммунистическая идеология 20 века себя изжила, показала свою нежизнеспособность. Ну, показала свою нежизнеспособность. Пусть спросят это, об этом, на кого сходят, спросят об этом у Гитлера и его генерала. Тогда или у японской и квантонской армии. Пускай спросят. Да, показала ниже способность или не показала. Дело в том, понимаете, я иногда такие вещи слушаю, мне смешно. Вот смотрите, давайте мы с вами сравним два года в истории Советского Союза. 1970 и 1980. -й. Это как раз, ну говорит, не так давно, правда? Вот давайте так. 1970-е. Средняя зарплата 120 рублей. Э -э, ну, телевизор в гости ходят смотреть. Холодильник. Ну, хорошо, если в каждой пятой семье. А если в 70-м году человек имел машину, на него смотрели вообще как на миллионера. 1980 год. Средняя зарплата где-то 247-248 рублей. Телевизор. Какой телевизор? Я там хочу рубин, или там электронику, или там на этот самый какой-то там еще был, по-моему, уже не помню. Такой вот мне не надо. Какой холодильник? Какая Саратова? Да вы что? Я Минск или ЗИЛ двухкамерный хочу. Какая стенка? белбережская? Да вы что, ребята? Да я приеду немецкую себе привезу. Я в 80-м году, молодой тогда мастер, меня избрали членом заводского комитета профсоюза. Вот, и, значит, отправляют меня покойник Федор Васильевич Самохвалов, тогдашний председатель завкома, проверить очередь на машину. В очередь в законе. Вы знаете, как запутался в голодный год. Рвет на груди рубаху и орет. Я 20 лет на заводе работаю. Что, я машину себе купить не могу? А ведь хлеб, как стоил 16 копеек, так и стоил. Что в 70-м, что в 80-м. А электроэнергия, как стоила 4 копейки, так и стоила. А литр бензина, как стоил 16 копеек, так и стоит. А квартплата как была 8 рублей, так и осталась. То есть, даже, уже извините меня, достаточно искаженному социализму удалось обеспечить. Пусть даже не такой быстрый, как нам хотелось. Но постоянный рост жизненного уровня всего населения. Без, извините меня, разрыва между самыми бедными и самыми богатыми. Марк Анатольевич, вот здесь ситуация, я просто предлагаю перейти к дню сегодняшнему, очень запараллелена на белорусов, то есть базовый достаток был обеспечен, Люди знали, что с голода они не умрут. В ЛТП, если что, будут лечить алкоголика, то яцев нет, потому что, а если есть, их будут наказывать, либо заставлять работать. Нету безработицы. И вот это многим не нравилось. Вспомните, было такое, лучше неравное распределение блаженства, чем равное распределение убожества. С этим шли э, ребята с огоньком в руке и кричали, даешь как на Западе, даешь как в Европе. Вот сегодняшняя Белоруссия, это подтверждение этому, ведь там тоже, в принципе, батька как ни крути, а он пытался социальное государство удержать в полусоветских, в полумашеровских понятиях. Сейчас его ненавидят как раз вот эти змогары, именно за это не понимая, что э, идти вот туда, где уже украинцы, это как в болотную топь утонуть. И вот э, что вам видится сегодняшняя вот эта Белоруссия и... Э, Завтрашняя Россия. Просто потому, что я понимаю, завтра в России будут попытки расшатать по белорусскому сценарию нашу страну. Видите ли, в чем дело? Я анализировал состав протестующих, так сказать, с сказать, которые кричат о какой-то там свободе. Ведь посмотрите, из Украины в Белоруссию убежало достаточно большое количество молодых людей, которые профессионально занимались IT-технологиями. И Лукашенко нашел им всем место, нашел им, как говорится, работу, жилье, все. Как гражданам Беларуси. Я никак не мог понять, а что произошло. И, наконец, меня как голову ударило. Эти ребята. По 8, 10, а то и по 12 часов сидят в интернете. В виртуальном мире. Там нет государств. Там нет границ. Там нет законов. Там нет таможенных пошлин. Там нет ничего. Они спокойно могут, как говорится, назваться любым именем. Строчить любую чушь во всех соцсетях. Не отвечая никак за это. Но, к сожалению, в виртуальном мире не кормят. Значит, надо как-то возвращаться в реальный мир. А в реальном мире есть государство, есть законы, их надо соблюдать. А они-то привыкли к тому, что им, э, как говорится, море по колено, а лужа по уши. Вот поэтому дай им свободу. А какую? От чего? Понимаете, оборотная сторона всегда научно этнического прогресса – это извините меня, завихрение у определенной группы людей в мозгах. Не у всех, конечно. Но всегда это завихрение в мозгах. Вспомните, как были энштейн которые кричали, вся эта философия, все ерунда, вот Эйнштейн нас бог, провозвестник. и вот э, откуда родилась, собственно, абстракционизм, да, как таковой. Мол, мы скорость вращения Земли там не учитываем, поэтому нос на месте уха, а глаз, простите, на месте пятки. И вот такая ситуация прошла в Беларуси. Такая ситуация была на Украине. Извините меня. Предел мечтаний, кружевные трусики. Ну, ну что ты с этим сделаешь? Понимаете, я всегда вспоминаю бессмертную, на мой взгляд, поэму Грибоедова. И как там рассказывал этот самый брата или там племянник Фамусова о их так сказать сообществе, которое там мы мыслящих людей вот там князь Григорьев и как вершина там помните Удушьев и полит Маркелыч, да на что ему сказал спокойно сказал я князь Григорий Иван, фельтфебеля Вольтера да он в три ширины его вас построит а пикните так мигом успокоит. Понимаете? Люди вот такого склада, они не понимают, что свободы без ответственности не бывает. Если ты хочешь получить свободу, ты должен понимать, какую ответственность ты на себя возлагаешь. Не случайно по-марксистски определяет свободу как осознанная необходимость. Вот ты знаешь, что должен поступать так, а не иначе. Ты это осознал. И ты это делаешь. Свой выбор. Марк Анатольевич, ну тогда венец белорусских, свободолюбивых ребят, это даже не украинские националисты, которые вот жгли одесситов. Это вот эти парни из чернокожие БЛМщики из американских территорий, охваченных протестами, ведь там же скачут, как обезьяны, бегают с дубинками и уже даже с оружием, с автоматами, и они полагают, что они вправе любого, даже так себе подобного чернокожего, стукнуть этой дубиной по голове или камнем, убить его к чертовой матери, а полицейский должен перед ним приседать, ку делать, а еще лучше, чтобы полицейских губернатор штата ликвидировал, забрал у них деньги, а деньги эти отдал мне, прекрасному чернокожему, белозубому уроду. Вот здесь вы не совсем точно говорите, Сергей. Дело в том, парадоксальная ситуация. По последним опросам, число сторонников Трампа, темнокожих, чернокожих, увеличилось. То есть, те люди... Мелкие буржуа, владельцы магазинов, лавок там, ну, и так далее и тому подобное, они впрямую с этим столкнулись. Потому что их лавки громили, из на то, что они темнокожие. Ну, предельно просто. И вот они как раз и пошли на сторону Трампа, потому что обещал это дело усмирить. Вот здесь Марк, уже Марк не... Анатольевич, ну, я категорически не настаиваю на том, что все чернокожие обезьяны, спрыгнувшие с пальмы, наоборот, как раз выродки всегда видны и они свой народ позорят, а вот как и в Беларуси. В этих а... протестах как раз, Сергей, не только темнокожие участие понимает, там и белые замешались. Понимаете, то есть здесь классический бунт хулиганов. Людей, тунеядцев, которые никогда не работали, а то и не, не только они сами, но и их папы и дедушки не работали, сидели на пособии по безработице. Марк Анатольевич, ну вот Беларусь ⁇ страна, в которой хулиганы вышли, но э, ни они, ни их бабушки, ни дедушки, ни папы, ни мамы на этих пособиях не сидели. Не было там в Беларуси соцпакетов для паразитов. Иванка спрашивает, не Трамп, правда, просто Иванка э, в чате. Марк Анатольевич, ваш прогноз по Беларуси, э, что и э, как и чем там может закончиться этот вот шабаш ведьм? Видите ли, в чем дело? Я скажу сейчас вещь, не очень может быть приятной. Ситуация какая? Дело в том, что в нашем глобализированном мире малые государства самостоятельно, суверенно существовать не могут. У них нет надежной защиты от внешней агрессии. У них нет возможности обеспечить своим продуктом, не всем необходимым продуктом свое население должны его откуда-то брать. И рано или поздно они попадают под чей-то протекторат. Более сильный, более мощный держав Это, к сожалению, объективный процесс. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что капиталисты устроили либеральный глобализм, а ему, так или иначе, Будет рано или поздно, я думаю, что очень скоро просто, противостоять коммунистический глобализм. То есть защита тех народов, которые подверглись атаке либеральных глобалистов. И естественно, чем сильнее, чем мощнее государство, тем надежнее его защита от внешней агрессии, тем больше у него количество ресурсов, которые дают возможность всем людям, населяющим, Территории этого государства, которые являются его гражданами, жить лучше, жить сытнее, жить надежно. И вот здесь, извините меня, для ну, той же Украины, неважно, Белоруссии, там, Киргизии, Армении, там, Азербайджана, Грузии, там, э, как она называется этой э, Косово э, и так далее и тому подобное. Для них это неизбежный путь. Уйти под крыло какой-то мощной державы, которая защитит. Ведь когда-то именно так складывалось российское государство. Украинцы запросились. Грузины с армянами запросились. Казахстан запросился. Потому что, с другой стороны, его начали, их начали уничтожать. А ведь вы поймите, вот эти вехи в истории, это нам кажется, вот 400 лет назад. А с точки -то зрения истории, это мгновение, процессы-то остались. И с этим ничего не поделаешь. Либо ты равноправный гражданин в одной большой стране, либо ты находишься под пятой какого-то другого народа, который тебя давит и из тебя пьет соку. Выбирайте, товарищи, ваше право. Марк Анатольевич, ну вот и Украина, и Белоруссия, и три балтийских страны, э, республики бывшие советские, да, они ведь э, на днях мы отмечали годовщину освобождения лагеря Саласпилс. Так вот эти республики, как-то вот непонятно для э, ее жителей, превратились в детей доноров для немецких солдат. Кровь должны выпить из них всю, чтобы немецкие солдаты э, восстанавливались после ранений на Восточном фронте. Вот что-то похожее сейчас и происходит с Украиной и с Прибалтикой. Беларусь пока как бы вот стоит и обороняется, хотя часть населения не только айтишники, не только шкалота, но и взрослые вполне люди э, вот впавшие и в это бездействие. Да, да. Вот эти люди искренне верят в то, что если они оторвутся от проклятой путинской России, при, прижмутся, обнимутся с Западом, то Запад их не как вампир вот, хватит и выпьет кровь, а наоборот поделится своей там, кровью, спермой, чем-то еще, оплодотворит эти маленькие, да, но да, гордые да. республики. Да, да, да. Вы знаете, в моем производстве, где я работал начальником цеха, Главный экономист был человек, который родился в 1931 году в Гродно. И вот когда начались все эти события, он сказал, они не знают, что такое Польша и что такое поляки. Они их не видели. Понимаете, в чем дело? Они, говорит, не видели. Как, говорит, моего отца, за то, что он, как говорится, когда шил сапоги польскому офицеру, тому, что -то не понравилось, и он его избил этим сапогом. Избил так, что отец, понимаешь, так, как говорится, кровью покашлял и умер. легкий отбил он ему. Вот. А польскому офицеру ничего, как же он представитель, так сказать, гордого шляхетства и так далее и тому подобное. И говорит, мы, если бы не присоединились, бы, не вошли в состав Советского Союза, моя семья бы, говорит, и я, в том числе, мы бы умерли с голода. Потому что мать, говорит, бегала, как говорится, сам белье стирала для того, чтобы нас как-то хоть прокормить. А нас пять детей было. Вот. А когда только пришли, как говорится, советские солдаты, сразу матери пособия от а, государства на детей. Деньги реальные. И вот, говорит, мы выросли. И все пять моих братьев и сестер, мы все выучились. Мы все получили образование в Советском Союзе. И все, как говорится, живем. А если бы не вошли в состав Советского Союза, мы бы с голоду умерли. Понимаете, им хочется попробовать э, польского сапога? Им хочется поиграться с польским гонором? Давайте, ребята. Такие проблемы. Но ну, потом не обижайтесь. Вы знаете, не так давно, э, где-то года два назад, э, я встретил одного из наших брянских демократов первой волны. Я говорю, ну что, доволен? Как весело. Он разумеет, да разве мы этого хотели? Я говорю, дорогой мой Владимир Иванович, вы же выпускник, МГИМО, вы же философ. Вы, наверное, должны были думать, к чему это может привести. Да, понимаешь, вот ошиблись. Ну, получи. Ну вот вспомните, научная, творческая интеллигенция Советского Союза поддержала тогда в 90-91 году все эти преобразования. Сейчас в Белоруссии мы видим, как выходят э, актеры театра, э, ученые, какие-то преподаватели в вузах поддерживают э, вот эти э, евроустремления западные. Ну, казалось бы, ребят, вы взрослые, вы же должны понимать что когда придет вот э, этот Запад, у вас ничего не будет. Вот советские ребята, они же далеко не все сохранились и стали постсоветскими миллионерами. Вы будете миллионерами. Да. Хотите посмеяться, Сергей? Вы помните Борового Константина Анатольевича? Он сейчас в Америке с голоду помирает. Ну никому не нужен. Понимаете, вот это блудливое сословие под названием творческая антихенция, она самая бесполезная и бестолковая, не случайно в Российской империи, актеры считали людьми Второго солдата. И не дай бог, какой-то офицер женится на актрисе, его выгоняли из полка судом в офицерской части. Ну что знали, кто это такие? Знаете, я иногда, вот, когда смотрю программу 60 минут, включу минуту на три раньше, там идет передача Судьба человека об этом блудливом сословии в основном. И вот, э, да, вот так получилось, то и развелся, то и сошелся, потом и с это не получилось, но я всех до сих пор люблю, и всех детей люблю, и так далее, и тому подобное. Как, э, извините меня, в овечьей атари. Поэтому еще раз говорю, я мало обращаю внимание э, на блудливое сословие. Более того... Вот, например, я вспоминаю, как в годы культурной революции вот это зажравшееся сословие вручили в руки вилы и отправили чистить свинарники в колхозах типа Даджая. Да? Вы знаете, это, конечно, гипертрофия, но что-то в этом есть. Ну вот зритель задается вопросом, правда называет вас моим оппонентом, ну собеседником так будет проще, да, и понятнее. Что вы, Марк Анатольевич, многоуважаемый им человек, но вымывается соль земли русской. Мы обречены, наши дети превратят всю территорию в дикое поле, а виной тому как раз тот самый интернет, о котором мы с вами с утра сегодня по телефону разговаривали. И вот эти все соцсети, в которых никто ни за что не отвечает, где полная свобода, анонимность и все такое прочее. Космополитизм через интернет входит в сознание будущих поколений наших. И завтра не будет, считает, наверное, предпол... опасается мой наш с вами зритель того, что потеряем мы патриотов. Вы знаете, это все зависит от воспитания. Вот мой пятилетний внук ходит, дедушка, хочешь, я тебе спою песню? Давай. Знаете, какую мне песню запят? Расцветали яблони и груши". А до этого пел гремя огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины яростный поход. Потому что так и учит мой сын. То же самое, извините меня, у старшего сына девочки. Все зависит от воспитания. Понимаете? Не с первого дня рождения дети в руки интернета. А воспитание начинается с того момента, когда ребенок родился. И вот здесь то, что дают ему мама, папа, дедушки, бабушки, вот это и определяет дальнейшее его развитие. Нравится это кому-то из молодых гаджетоносцев или не нравится, но это так. И не случайно они не хотят ни семьи создавать, ни детей рожать. Почему? Это же ответственность? А им свобода нужна. И вот здесь очень важно, чтобы воспитывать как раз детей в духе понимания нашей страны. Понимаете? На территории нашей страны были десятки государств. Десятки, а страна одна. Марк Анатольевич, давайте, пока осталось немножко времени, у нас буквально 3 ноября состоятся интересные выборы в США, которые там странными называют все. Просто почему хочу об Америке хотя бы коротко побеседовать, эта страна до сих пор продолжает влиять. Она еще не стала забытым далеким островом, как Австралия, на которую всем плевать, все махнули рукой и не обращают внимания. Пока, к сожалению, мы не махнули рукой на эту страну. И в связи с этим ну, не можем не следить за тем, как вот Байден, Трамп, друг с дружкой бодаются. Ваше видение, перспектив после этих выборов, чего нам ждать и опасаться? Нам, я не знаю, стоит ли нам что-нибудь опасаться в этом плане вообще. А вот Америке, стоило бы подумать, заявка сделана. Одним и вторым. Значит, Трамп заявил, если он проиграет, он этот результат не признает. Потому что там нечестные выборы по почте и так далее. Демократы заявили, что если победит Трамп, они его не признают. Это выборы с И те и другие уведут своих сторонников на улице. И, извините меня, если сейчас вот это Black Лайв Matter, это мягкая форма еще пока гражданской войны, то после выборов там будет очень жесткая форма. Там будет война всех против всех. Я думаю, что ситуация там достаточно напряженная. Сумеет Трамп быстро справиться с этим делом? Ну, останется Америка в политических раскладах. Не сумеет Трамп с этим справиться? Значит, Америка из политических раскладов вылетит надолго. Потому что демократы явно не способны справиться с ситуацией в стране. Они выпустили джинны из бутылки. Именно с их подачи начались эти, понимаете ли, вакханалия на города, в городах. Погромы, убийства, избиения и так далее и тому подобное. Они сами его выпустили из бутылки этого Джина. Как они его будут загонять? Способны ли они? Не верю. Трамп может, а не нет. Тем более же Трамп уже, как говорится, заявил, что его поддержит армия. Многозвездные генералы быстро заявили, что они вмешиваться в это дело не будут. Но в американской армии достаточно честолюбивых полковников, бригадных генералов, генерал-майоров, которым тоже хочется быть многозвездными генералами. И как в данном случае поступит Трамп, известно только ему. По крайней мере, вот он продемонстрировал серьезную силу воли. Несмотря на объявление его кови больным ковидом, он уже сегодня работал в, э, у себя на рабочем месте и проехался по городу среди своих сторонников. Правда, в бронированном лимузине, в маске, оттуда махал рукой либерасты тамошние уже в истерике демократов. А, он позаразил всю свою охрану, и так далее, и тому подобное. Вот, как он может, какое он имеет право, и так далее, и тому подобное. Они не ожидали, что он быстро станет на носу. Он проявил серьезные волевые качества. Есть такие у демократов? Я их не вижу. Ну, не считать же за такого человека, допустим, Алисию Кортеса. Или Сандерса, который, не, в общем-то, не намного моложе или старше этих кандидатов. Поэтому, я так думаю, как раз ситуация здесь будет складываться так, что Америка сцепится внутри себя в гражданской войне. И чем она кончится? Трудно сказать. Марк Анатольевич, ну и остается буквально чуть-чуть времени обидятся на нас русофобы с сопредельных территорий, которые они Украиной по-прежнему называют. Меня тут одна дама даже в комментариях под эфиром с Василием Волгой оскорбилась. Говорит, Василий Александрович, вот вы зачем даете интервью этим украинофобам, да, путинским да, да, да. пропагандонам, там, Веселовским? Помните, Сергей, а, Сергей, почему тебя хвалят враги, старый бебель? Подумай, какую глупость ты совершил. Вот. И э, все-таки э, вот Украина сегодня. Владимир Александрович Зеленский тыркается, пыркается. Э, Премьер-министр э, Дениска по фамилии Шмыгаль вдруг возьми да и обрадуй всех украинцев. Вы, говорит, э, умираете пока до того, как на пенсию вышли, потому что пенсионерам скоро 10 -10 платить перестанет. А как же вот их обещания, буквально вчерашние, по поводу того, что зарплаты и пенсии как в Европе. Ведь народ-то свергать власть и крушить свою страну, веря, что у них у всех, даже у мужиков старых, толстых, будут кружевное белье и э, чашечка э, вкусного, ароматного Они кофе. Они же сказали, как в Европе. А Европа на разную. Ну, пускай им сказали, мы же сказали, как в Европе, а португальские... Будем говорить, эти самые бездомные люди, или греческие, или, допустим, французские. Они же в Европе. Ну вот вы и получили. Поэтому, извините меня, как говорится, бачили, очень шокуповали. Ведь, по сути дела, что? Будем говорить так, Хуторское мышление – страшная вещь. Оно способно, как хуже, чем чума, заражать и здравомыслящих людей. Но в Украине было ну, незначительное количество людей с этим хуторским мышлением. Но они, как чума, заразили всех остальных. И единственное, кто нашлось, кто мог, как говорится, это понять и начать драться, это сгоревшие товарищи в Одессе, это крымчане и это э, Донбасс. Понимаете? Все остальные одолело их хуторское мышление. Я иногда смотрю за э, словом редко, конечно, сейчас. Но там вот этот Василий, как его там, выступает. Василий Вакаров, вы имеете Вакаров, в виду? Да, да. Я смотрю на него раз, думал, ты же вроде образованный человек. Что ты метешь? Вот они факты. Что ты несешь? А у него на лбу написано, не тронь мой хутор. Ну, что я могу сделать? Чуть -чуть. Марк Анатольевич, вы знаете, вот украинские ребята, которые приезжают, им за это деньги платят, они, у меня такое ощущение, они сами по себе такие дураки. Вот что Гордей Белов, что Василий Вакаров, что ряд других. Это люди, которых нанимают играть роль типичного украинца. Вот как актера берут какого-то, говорят, ты сегодня сыграешь роль чекиста, там, или офицера, или отважного опера. А по, на него смотришь и видно же, что э, чувак в реальной жизни гей, он с мужиком спит, причем он пассивный гей, а он тужится сыграть опера в телесериале э, про Ментов. Вот, а у меня такое же ощущение, что вот эти вот ребята, они просто играют роль вот этих упородых. Когда я вижу Гордея Белова, я вижу ненависть, страшную, лютую ненависть в его глаза. Понимаете, в чем дело? И вспомните его избирательную кампанию, где он требовал восстановления ядерного потенциала Украины, чтобы, как говорится, отбиться от России. Он смертно ненавидит, как любой предатель. Понимаете, я вспоминаю один очень интересный фильм старый. И вот там молодой полицейский, молодой жандарм, и старый жандарм, которого играл покойный Евгений Леонов. Вот он там одного молодого студента расколол, и, как говорится, тот ему выдал людей, большевиков, которые занимались перевозкой искры. И молодой жена спрашивает, что делать с ним? Отпустить его домой. Так он же пойдет и скажет, нет, дорогой. Он теперь их ненавидит будет. И чем больше предает, тем больше будет ненавидеть. Вот такая история с Гордеем Беловым. Чем больше он предает, тем больше он ненавидит. Да, интересная штука. Жизнь. Марк Анатольевич, время подошло к концу сегодняшнего разговора. Говорить мы можем бесконечно долго, я это прекрасно понимаю, но чтобы не утомлять зрителей и вас не переутомлять все-таки. Yeah. Да, будем ставить многоточие в этом сегодняшнем разговоре с надеждой, что в следующий раз мы продолжим и у нас появятся какие-то оптимистические нотки в голосе. Будет нам что хорошего, а не только все плохое обсуждать. Поэтому, надеюсь, до доску встречи в эфире и спасибо вам как всегда огромнейшее. до свидания до свидания Сергей. вам спасибо Итак, дорогие друзья программа обратный счет подошла к концу спасибо вам за внимание за ваши комментарии за вопросы ну а мы как работали так и работаем для вас и говорим и показываем правду до встречи Информационное агентство Фронт теперь и в ТВ. Лучшие документальные фильмы теперь можно смотреть на большом экране. Самые свежие новости и мнения экспертов. Блоки прямого эфира стали еще доступнее. Ваши любимые программы «На самом деле». «Военный корреспондент», «Мнение», «Бэкграунд». «Харви Блок теперь в вашем телевизоре. Чтобы быть в курсе последних событий, вам достаточно скачать наше приложение, которое доступно у большинства производителей Smart TV и Apple TV. News фронт. Говорим и показываем правду.